стоит ли сейчас планировать будущее это один из главных вопросов и здесь нужно понимать что происходит с нами на уровне мозга первое реальность очень сильно меняется происходит много неприятных нежелательных для нас вещей с которыми мы не хотим а, смириться и мы не хотим как личность, а мозг не хочет тратить силы на то, чтобы признать, что вот теперь такая реальность. Он создает у нас ложную надежду и заставляет нас ждать, что все это вернется. А это совершенно, ну вот это самое вредное, наверное, что может происходить. Да, вот это вот подспудная надежда, что все вернется, и нам не нужно будет придумывать ничего и менять свою жизнь. Поэтому, конечно, планы строить нужно, но не в том смысле, как... Нам говорят на семинарах про успешный успех, что для того, чтобы стать успешным, нужно планировать. Суть планирования – это настройка своего мозга на то, чему уделять внимание. Потому что вокруг происходит очень много разных событий. Мозг занимается тем, что он фильтрует и выбирает их. Фильтрует и выбирает он их в связи с тем, что либо это увлекательно и очень интересно, или там больно, например. Либо в связи с тем, что мы решили сделать и в связи с той целью, которая у нас есть И вот цель или план какой-то на будущее нам нужен для того, чтобы мозг выфильтровывал и выбирал что-то очень важное В такой комфортной жизни мы очень часто ставили цели достижений, цели результатов Забывая о том, что существуют цели процессов, цели обучения и цели опыта Что я имею в виду? В процессе движения к какой-то цели мы можем приобретать некий новый опыт и научаться чему-то. Если мы в результате умеем что-то лучше, то даже если мы не достигли результата, это очень важный период. Это первая часть. Вторая часть – это цели удовольствия и опыта и переживаний, которые на пути к этому происходят. То есть, мы можем не добиться результата в конце, но если сама по себе прогулка и путешествие по направлению к этой цели доставили нам удовольствие, общение с людьми, просто какие-то приятные минуты, то это тоже приобретает смысл. И вот в этой ситуации, конечно, нам необходимо ставить цели, которые не зависят от того, что сейчас прилетит волшебник в голубом вертолете и все поправит, а, не знаю, Новый год, Новый год он придет. И можно запланировать, как вы хотите его провести. Не в том смысле, что вот я мечтал поехать в Нью-Йорк или в Токио там, или что-то там, я планировал большой праздник. А в каком настроении? Что для вас важно? Что вы планируете в качестве своих э, ежегодных ритуалов? Может быть, вы как-то подводите итоги года? Может быть, вы как-то там э, фантазируете, что бы хотелось получить в следующем этапе? Видите, когда я, например, работаю с парами, которые разводятся... Очень часто люди из развода планируют перейти в какой-то следующий не очень счастливый этап жизни. Это не имеет никакого смысла, потому что ну, для чего разводиться? Разводиться нужно для того, чтобы быть счастливее. Или тогда разводиться не нужно, а нужно все-таки строить эти отношения. И здесь та же самая история. Любое разрушение, оно как бы вызывает у нас вот этот пессимистичный такой взгляд, что вот теперь все будет хуже. Совершенно не обязательно. Вы можете воспользоваться этим разрушением, которое отчасти является освобождением. О! Оно освобождает нас от каких-то привычных, даже очень хороших вещей, но которые держали нас в рамках и держали нас в паттернах для того, чтобы построить жизнь в чем-то лучшую. И я от огромного количества людей разных слышу сейчас, что я давно хотел сделать вот то-то, то и, похоже, сейчас для этого момент. Я думаю, что это очень хорошая мантра для этого периода. Есть вещи, которые вы давно хотели сделать и не решались, потому что у вас было много обязанностей, все было и так хорошо, было много привычных дел, но вот теперь есть возможность это сделать. Многие мечтали поменять свою жизнь, многие мечтали освоить новую профессию, выучить иностранный язык, съездить куда-то. Установить новые контакты, поменять привычки. Время настало.